Дары дары, коллеги. Пока вы работаете, вы будете пользоваться силами наработанного канала. Не то, чтобы Одину сильно нужно ваше пиво, нет, не нужно, но это как, просто как дань уважения. Ну, Мы когда вежливые люди, когда а, чему-то обучаются, да, они же не забывают платить? Не забывают. Не то, чтобы это сильно важно было вот, учителю уровня Одина, ну просто приятно. Поэтому прислушивайтесь знаками. Если вам вдруг резко чего-то захотелось из еды, из питья, из чего-нибудь, помните, это не для вас, особенно, когда вы магичите. Это не для вас, это в дары, просто таким образом вам посылается сигнал. До неможливости захотелось селедки. Причем селедку вы не едите. Да? Не для вас, не надо бежать в магазин, покупать селедку и съедать ее целиком, как бегемот Торгсиня. Не надо. Надо купить ее и подумать, к какому из богов я призывала накануне. И вы сразу все вспомните: кому селедка, будут знаки: куда селедка, куда пиво, куда что. Но это, возможно, и не какие-то продукты продовольствия. Да? Возможно, вам подойдет кто-то и что-то попросит. Отнеситесь к этому серьезно, отнеситесь к этому с пониманием. В то время, когда мы работаем на магическом канале, ничего случайного не бывает. Оно и в жизни-то не бывает ничего случайного, а когда мы колдуем, тем более ничего не бывает случайного. Мы взаимодействуем с силами. Если мы хотим, чтобы они проявляли к нам внимание, когда мы обращаемся к ним в просьбой. давайте будем проявлять к ним уважение, когда они обращаются нам с какими-то просьбами, рекомендациями или может быть даже требованиями. Они имеют на это право, потому что попросили. Учитесь работать не сами по себе, Ивана родства не помнящий. С момента, когда вы входите в канал, вы как будто бы входите в семью. Вот оцените это с такой точки зрения. Когда мы живем обычно там, в семье долго, мы можем уже так достаточно вольно себя вести. Но когда мы только-только вступаем в этот процесс, да, ну сами подумайте, вежливость, аккуратность, деликатность. Вот здесь то же самое вежливость, аккуратность, деликатность. И тогда вас правильно примут, правильно встретит, правильно посадит и ваши взаимоотношения с силами, которые будут помогать вам реализовывать задачи и ваши, и задачи сил, будет контакт хороший, хороший будет контакт, хороший. Воздержитесь от хамства. Ведь, вот это очень важно, коллеги. Я сколько раз сталкивалась с тем, что к богам обращаются как не знаю там, к дымовым эльфам в Гарри Поттере. Они же не дымовые эльфы в наволочку завернуты. Это силы, которые вселенными ворочают. И то, что они слышат вас только лишь потому, что люди являются одним одной из приложений их интересов. И мы много чего можем сделать для, более, для того, чтобы сделать программу, которую они нам оставили в работу, более сильной и более качественной. По крайней мере жить так, чтобы тебе не было противно от собственной жизни и от пространства и от ситуации, и от всего, с чем ты вынужден сталкиваться бесконечно, вы вполне в своих силах. В отличие от привычных вам присутствия в вашей жизни каналов с куполами или там с серпами или с чем-то, в общем, короче говоря, со всеми монотеистическими аргументами, вам может показаться непривычным такие взаимоотношения. Но это язычество. И наши старые боги, они не защищают нас, но они нас учат защищаться. Вот это запомните и не ожидайте, что все будет само. Само без вашего участия не будет. Поэтому учитесь действовать, анализировать, осознавать свои решения, оценивать правильно свои поступки, ошибки, вовремя их исправлять и получать те результаты, которых вы действительно достойны.